привет всем погода стала получше не так холодно мы решили с собой при... убрать лишний снег в... наливаем в ведро воды и выливаем на снег и снега становится меньше надеемся через неделю приберемся и будет намного лучше ну а пока вам удачи тоже убирайте снег если он у вас есть Удачи!